Семерка огня. Изображение карты. В больничной палате все сверкает чистотой. Заботливый медперсонал прикладывает массу усилий, чтобы реанимировать больного и поставить его на ноги. Хорошенькие медсестрички готовы сделать все и даже нечто, выходящее за рамки их служебных обязанностей. Только их услужливость, похоже, вернулась больному боком. Они не учли, что излишним вниманием и заботой можно и задушить. Все хорошо в меру. Значение карты чрезмерность, Нарочитость. подчеркнутость. Предложений много, но нет возможностей. Человека достают внимание, чья-то попытка реанимировать отношения или заставить партнера что-то почувствовать. Также конкуренция. Когда много человек слишком рьяно принимаются за одно дело, они начинают мешать друг другу. Состояние. Дисбаланс внимания, сексуальных потребностей. Одного партнера становится слишком много. Достали. Характеристика отношений. Излишняя активность и навязчивое внимание одного из партнеров. Задушить любовью. Физическое состояние при изучении взаимоотношений может говорить о разнице темперамента у партнеров. Чувства предложение превышает спрос или желание спрашивающего превышает возможности партнера. Усталость от отношений. Пресыщение до отвращения. От общества партнера уже начинает тошнить. Разница темпераментов. Предупреждение карты. Чрезмерные действия не приводят к успеху. Ты своей любовью можешь удушить последние остатки чувств партнера. Совет карты. Больше внимания к нуждам и желаниям партнера. Хуже не будет. Астрологическое соответствие. Марс во льве. Последний декан льва. Демонстративная активность.